Осознанное здоровое голодание – это один из найсильнейших природных методов самоисцеления организма на клеточном уровне, где происходит исцеление не только клеток тела, но и органов, желез и клеток мозга. Ни одно животное в природе не употребляет пищу, когда болеет. Еще Плутарх и Гиппократ говорили, что лучшее, что мы можем сделать для больного – это отобрать у него еду. Подкармливание больного – это подкармливание болезни. Но голодание должно быть осознанным. И состоит оно из четырех аспектов гигиены внутренних органов. Это диета и чистка, вход в голодание, выход из голодания и насыщение. И самое главное, это все сопровождается специальными дыхательными практиками изнутри. И вместе происходит голодание, наполняющее нас и очищающее. Голодайте осознанно.